Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в гостях у радио Люберецкого региона председатель клуба городских поэтов «Старый кот» Андрей Бабин. С Андреем сегодня мы будем беседовать о его клубе. Итак, первый вопрос. Как Андрей появился клуб люберецких городских поэтов «Старый кот»? Дорогие мои друзья, здравствуйте! Ну, короче, ситуация была неординарная. Просыпаюсь я как-то утром. Подхожу к моему коту, старому коту, и думаю, а вот почему я как литератор всем нужен, а мои друзья-литераторы никому не нужны? Думаю, несправедливость, они же таланты, вообще классные ребята и прекрасные феи, все нормально, а почему они никому не нужны? Я пошел к своему родственнику, другу, брату по оружию, Юрию Юрьевичу Угримову. Он крутой поэт и прекрасный автор, и бизнесмен, и весь вообще нормальный, вообще полностью реальный пацан. Говорю, Юра, здорово. Он такой, привет. Что-то его напрягло в тоне-то. Я говорю, давай, короче, сегодня начнем торжественно организацию клубного движения в городе Люберце. Ну, как бы я же пришел один, а теперь нас двое, поэтому мы уже клуб. И погнали наши городских. Давай. Так все просто? Да. А что усложнять? Усложнять не надо, дорогие мои. Если человек талантлив, ну я имею в виду не себя, а Юрию Ильичу Гримову, он сразу идею схватил. И, разумеется, с этого момента торжественно и неповторимо образовался клуб люберецких городских поэтов Старый Кот. А как у известно, клуб Старый Кот самый лучший клуб в мире. Во как? Ну, тогда, наверное, стихотворение прямо сейчас подойдет. Ладно. Стихотворение посвящается авторам, поэтам нашего старого кота. Мы разные, мы близкие, простые, нахитрющие, высокие и низкие, не пьющие и пьющие, красавцы и красавицы. И в этом все уверены. Не ругай нам, не здравницы. Нам небеса доверены, Всегда скрыватым крылатым шорохом Над полночью летящие, В любви сгорая порохом И душами не спящие. Пойдет? Очень даже. Mm -hmm. Во! Очень даже. Прям такой сразу эмоциональный тон создается, да? Прям такое настроение. Ну, завелся в городе поэт, все. да да Да-да-да. Mm -hmm. Твой стиль очень узнаваем. Ну, главное, чтобы дяди-милиционеры <свят> принимали все правильно. Я думаю, что дяди-милиционеры тоже любят твое творчество. Любят, Они любят. Есть такое, да. Андрей, клубу оказывается какая-то финансовая поддержка? Нет. Но на самом деле этого пока не нужно. Дело в том, что у нас клубное движение очень-очень-очень мощное. В данный момент больше 110 человек авторов, разного уровня, скажем так, допуска. Какие-то часто, какие-то редко с нами выступают, какие-то являются нашими друзьями, но больше 110 человек. А много, членов много. много а, а членов клубного движения – это разные мои друзья, разные друзья друзей, именно списочный состав. Их около 250. Это реально много. И поэтому пока <свистак> на разные наши программы мы собираем внутри нашего движения сами деньги. Ну, там, например, если есть, есть возможность для детей собрать деньги на лекарства, мы собираем. Причем э, очень часто с нами занимается баскетбольная лига и библиотечная сеть округа, Тамилинские библиотеки, это Наташа Карабина. Ей дают список из, э, ну, скажем так, муниципальных центров для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Это э, город Люберцы, Тамилина. Карамзина, по-моему, 20. Ей дают список предпочтительных лекарств. Мы объявляем сбор, быстро собираем и вручаем. То есть, как бы здесь ни, никаких проблем нету А наш Дима Черков, он занимается в нашем клубном движении. свои У него своя линия по дедушкам, бабушкам. То есть, он молодец вообще. Здесь, как бы у нас очень много вот, э, линий благотворительности в нашем клубном движении. Причем Дима вообще сам инициативный очень человек. Вообще делает все сам, молодец, красавец. То есть, делаете его сами, никакой... У вас нет финансовой поддержки? Пока нету, но ну, когда, когда она понадобится, она будет. Суммауверенности, мне твоя нравится Да всегда. я никогда не ошибаюсь, вообще, правда? Тут вопросов нету, просто пока не нужно. Хорошо, тогда поговорим об информационной поддержке. Ты говоришь более 110 человек, и откуда тогда они все эти люди узнают о тебе? Сами меня находят. Как? Ну, откуда <кх> они узнают? Ну, у нас очень много выступлений. У нас, как бы, мы э, не просто так завелись, да, в городе. Э, мы сотрудничаем э, с библиотечной сетью округа нашего, с комитетом культуры. Нам оказывается любая поддержка, которую мы захотим, которую мы даже не просим. Все площадки нам предоставляется, любая поддержка. Это очень здорово. И мы, разумеется, э, под нас делаются программы, вот Суббота, например, которая работает постоянно. Это даже вопросов нет. Поэтому... Сейчас комитет культуры, он и раньше как бы с нами полностью сотрудничал, и библиотечная сеть округа, ну, мы, ну просто мы реальные друзья. И эта дружеская атмосфера, это огромного стоит, понимаете? Даже вопросов нету, чтобы нам что-то там где-то отказалось. То есть у нас ведь не просто городской клуб, он у нас по... Авторы живут в разных странах да, клубного движения, в разных городах России, и там даже близко такого нету, такого уровня поддержки от э, комитетов культуры. У нас наш самый крутой, кстати, комитет культуры округа, это правда. И э, так получается, что все, что я, например, ну что-то решаю, что-то делаю, мне оказывается, ну действительно, еще раз повторюсь, любая поддержка. Спасибо, и вот Светлане Владимировне спасибо, и Кирин Шаровой. Ясчеткова Евгений, да, это все, все, это наши, наши, наши прям близкие друзья. Здесь никаких вообще вопросов нет. Угу. Ты говоришь об авторах, которые живут в разных городах и разных странах. Они все приезжают как-то на выступление, Или как-то онлайн-трансляция идет да. какая-то? есть и такой момент. К нам приезжают выступить. Дело в том, что э, у нас ведь не только библиотечная сеть с нами сотрудничает, но еще и культурный центр округа. Вот, например, 19 числа будет концерт, который мы организуем, наше клубное движение организует в Доме офицеров, да. И там вообще приезжают, приедут люди с, с других городов, и все нормально. И причем, если у нас формат, например, позволяет, да, люди устанавливают свои эфиры, и получается, что сетка, ну не сетка, массив, скажем так, охвата аудитории очень большой. Ну, у Наташи Влади, например, в Ютубе только 136 тысяч подписчиков, которая будет 19 выступать. Много. Много. У Ираиды Саябины тоже там 1015. И это только небольшая часть. На самом деле, суммарно охват аудитории очень большой. То есть Ираида Саяпина, который будет выступать, она моя подруга, и Наташа тоже Влади моя подруга, я для Наташи даже песни пишу иногда. Это все работает. Люди установят свои эфиры выступят И потом мы поедем э, в формате арт-субботы продолжать уже с чаепитием второй эфир. И продолжение, да, поэтому, потому что у нас, говорю, настолько серьезная поддержка, что у нас каждую в субботу мы можем на двух аж площадках проводить наши литературно-музыкальные вечера. А это круто, потому что люди, живущие в других, например, городах, они тоже готовы поучаствовать, и мы подключаем их. И точно так же они свои произведения, ну, скажем так, доносят до публики. И потом самое главное, что это прямой эфир, и он сохраняется в ленте, и люди потом начинают его смотреть. Потому что это очень интересно просто для людей. Потому что контент интересный. Понимаете, нету вот этой вот нудности, вот этой этого нету. То есть я не просто лицо клуба. Я, наверное, его фронтмен. Так что так и работает система. Расскажи поподробнее о деятельности клуба. Просто вдруг кто-то из наших радиослушателей еще не знает о клубе городских поэтов «Старый кот». То есть я хочу подытожить немножечко, что вы делаете. То есть вы собираетесь на каких-то площадках, это библиотеки, культурные дома, округа, где вы читаете друг для друга стихи? Или вы как-то еще приглашаете каких-то зрителей? И приглашаем зрителей, и зрители приходят сами. То есть здесь вопросов нету. Дело в том, что вот эти некие камерные вот эти моменты, они чем хороши? Люди смотрят записи, это да. Люди смотрят, присутствующие тоже смотрят само, ну скажем так, наверное, действо литературное. И вот эта атмосфера, она, это самое классное. Ребят, вот да. прям реально. Атмосфера. Атмосфера. Это самое да. важное. Да. Когда находишься рядом, это все прямо расплескивается здесь. Поэтому это, ну, как бы, и привлекает людей. Но это как бы не ради короны, причем. Это когда ты поделился, когда люди с тобой тоже поделили, поделились, и это от души все идет. Это, ну, Марина, в курсе. Это да. Это всегда очень атмосферно. Вот мы здесь всегда снимаем передачи, это всегда очень здорово. Приходят поэты и. Каждый, конечно, это личность, это интересный человек. И всегда получаются очень такие атмосферные записи. Ну, Андрей, давай для атмосферы какое-нибудь стихотворение почитай, пожалуйста. А из какой темы? Любовный лирик? Пока а то, что ты любишь? больше всего любишь. А. Чтобы слушатели прониклись твоим творчеством. Ну, ладно, по понаглее, которые про любовь. Вчера в Центральном доме литератора я попробовал почитать ну, так, под формат немножко другой, а так вот по-хорошему мне нравится вот так. Ответ от одного реального джентльмена подкаблучнику, ну можно сказать подкаблученному чёрту, потому что когда джентльмен говорит о любви, это самое главное. Пойдет. Ага, а нас любят таких. Завидуй, и бледнее, пусть жизнь и у нас лишь одна, и плачет по нам, и веревка, и реи, и ангелы, бес, и война, и строят нам глазки, и девки, и девы от сказок любви, и пусть дальше злятся, и лорды, и перы, и герцоги, и короли. Наш ветер в плащах и дырявых карманах. Рапиры, дуэль на скале. И кровь на бинтах, и на колотых ранах. Мечты и вино в хрустале. Не веришь? Да ты хоть представь на секунду, ведь нету таких среди вас, кто не соглашался на лихо по фунту на бой, выходя в первый раз. Кому направление в тупик не дороги, Кому горизонт не черта, Кому душу рвут откровения строки, И кто без любви сирота. Нас терпят, ревнуют, зовут, проклинают, Но делят судьбу на двоих, И с нами как жить, И без нас как не знают, Но любят. Только Пайки. таких. Эх, здорово. А, вот так вот. вот. Ага, Заметались. Заметались. Да, мы да, прекрасные. <свят> Да-да-да. <свят> Что не говори, правда здорово. А, Андрей, расскажи, расскажи пожалуйста, <свят> о волонтерской деятельности клуба. Ну, сбор средств э, организации детской С какой целью? Просто так. Ну, вы собираете, собираете средства не просто же так, да, вы что-то на эти деньги покупаете. Да. Ты сказал только пока про лекарства. Лекарства, и как-то мы покупали деткам э, ну, для спорта инвентарь. А так в основном лекарства, потому что лекарства, они более востребованы в смысле того, что вот привезли деток, да, в этот центр, а кто-то больной, и бам, вся банда заболела. А их много. Выделяются средства, не проблема, но это надо сейчас. Ну, от простуды там, чтобы у них иммунитет укрепился. Вот поэтому это все делается быстро. Ну, как можно быстрее. Нам дается список. Спокойно я объявляю сбор. Все деньги приходят на карту, все именные. Потом это дело закупается официально на, офици на официальных библиотеках. Ну, аптеках закупается. И мы вручаем тоже под запись с чеками всеми, всеми делами, с сертификатами соответственно. Ну, естественно, так и надо. Потому что детям надо это быстро. И вот как бы так. А концерты какие-то организуются? Не концерты, скорее организуются некие игры, вечера тематические вот эти. Вот это mm -hmm. наши прекрасные Дина Бахтеева, Марина Тимохина, Наташа Карабина. В общем, как бы занимаются дамы, а я в основном лекарствами этой части. Mm -hmm. А они что делают? Ну, для детей. Играют с детьми? Да, игра, игра, программу, да, для них? Да, да, да, да, вечер целый. Да, целый mm -hmm. вечер, да. Ну, как вечер. Обычно это где-то часа два, где-то два с половиной, потому что детки, у них там и обеды, но там очень серьезный центр, потому что туда так просто не пройдешь, туда даже пропуск надо заказывать заранее. Как бы, mm -hmm. ну, ну, как бы, ну, все нормально, официально, так и должно быть, контрольно. Так mm -hmm. что, такие дела. Ну, вы молодцы. Да, я знаю. Очень делаете полезное дело. Спасибо, и да, и спасибо. Вы молодцы. Угу. Сто баллов карма, молодцы. Да, это не ради кармы, это надо просто. Это да, <с я понимаю, это самое главное. Меня всегда интересовал вопрос, почему такое странное название? Старый кот. Вы как-то коллегиально принимали такое решение? Нет, нет, я тиран, и тиранистый есть полностью, да. И поэтому у меня кот Ржарик, его Господь принял к себе, но кот остался со мной. И так получается, что как бы мне как-то сказали, что ну я-то молоденький, понятно, да, Масненький еще. В детство не впал. И получается, что мне сказали, что я, ну, драный, ободранный старый кот. Чего я тут хвоста выпушил? Э, себе! Ну, нельзя же сказать, что назвать клуб ободранный кот или драный кот. Поэтому лучше пускай будет старый кот, потому что мяу такой есть. Ну и если надо на шторта мы напишем если что. Да. Ну, как бы, не, не постесняемся. Mm -hmm. <laughs> да. Всегда сюда, к нам, на радио, ты приводишь каких-то своих друзей, товарищей, которые здесь читают стихи, это всегда все здорово, но хотелось мне всегда поговорить с тобой лично, потому что ты человек очень глубокий и очень интересный на самом деле, но здесь пытаешься всегда казаться балагуром, весельчаком, но я знаю, что ты совсем другой, и... Это меня в тебе и привлекает, прежде всего. Так вот... Ну, я маскируюсь под приличного, в это... этом смысле. Нет, ты маскируешься под хулигана... Не-не-не, <свят> я не хулиган, нет. Я как раз очень... Я не люблю хулиганить, правда. Но в твоих стихах очень этого много. Ну, бывает, просто, ну, как бы... Ну, бывает. На самом деле, Андрей человек военный. Бывший. И бывший <свят> военный, да, он капитан запаса, и... Бывал даже в горячих точках. Ну, тоже было дело. Вот мне бы очень бы хотелось узнать об этом периоде твоей жизни, ну и, конечно же, какие-то сопутствующие стихотворения. Угу. Расскажи, пожалуйста. Ну да. В общем, в 17 лет я поступил в военное училище Пермское. Причем оно такое интересное, оно называлось имени Ленинского комсомола, а я был не комсомолец там, вы представляете? Да. Но это из-за благородства внутреннего, потому что... Так вышел, что я не комсомольцем поступил, и не комсомольцем его закончил. <с> Полный <с> панк. У меня все в жизни вот так вот. А, в 20 лет я получаю лейтенанта, ну, и причем я был не строевой, скажем так, лейтен... не, я кадровый офицер, но я с... офицер-специалист. То есть здесь я был прицелем навигационной комплексы, радиосвязной, навигационной оборудовательной самолетов. Грубо говоря, можно сказать, что я ну, где-то вот к технической группе отношусь. Вот. И отправляют меня в Закавказье. Все нормально в 90-м году 20-летним лейтенантом. Ну, все отлично. Союз там, все такое, а том бам. И начинается там борьба с оккупантами. И так получилось, что борьба с оккупантами, она была такая специфическая очень. Поэтому войной там назвать это все нельзя было. Ну, как бы, ну, сумасшедшим домом самый раз можно назвать. В общем, так получилось, что с 90 по 93-й я как раз занимался эвакуацией баз. То есть а, а, солдат у нас не было. Все резко стали пехотинцами, полезли в окопы, и, ну, скажем так, у нас и так-то людей, ну, офицеров-то немного. А тут еще вообще, ну, скажем так, есть несколько таких моментов, что, как гражданская война, как капелевцы, там, офицерские подразделения, и полезли мы э, по всем вот этим моментам заниматься охраной обороны баз. за Закавказье ну, скажем, такая вещь была очень специфическая и когда дело закончилось потом началась чеченская первая а на первой чеченской она уже для меня была реально просто ну, курортная, не скажем, что война такая, не бывает курортных войн но она была для меня именно по моему профилю то есть я занимался сонными комплексами, даже когда мне надо было, ну, там, в Азокскую группировку перебраться на месяцочек или там побольше было, вот она, в общем, для меня была Такая вот, достаточно простая, по сравнению с тем, что было до этого. Там-то мы и собак ели, <смех> там что-то не, что не было, там ну, блокада ни воды, ни хлеба, ни газа, ничего нет. И вот эти транспортники, которые приходят за беженцами, как бы наши вот эти вот непонятные позиции, мы тоже их не назовешь, какие-то зоны контроля, которые мы как-то еще удерживали, Но, ну, ну там в общем такая тема. Совсем инопланетное. Это, ну, рассказать я не знаю, как про это рассказывать. Интересная, конечно, вещь, но интересная. А стихи-то есть у капитана запаса Да есть там. Тематики. Ну там не то, что военная. Крайний стих, помнишь? Ну, читай нам что-нибудь. <кхем> вот. А, стихотворение, которое просто мне вспомнил в ситуации. Я его читаю первый раз, поэтому, в принципе, наверное, как бы буду, ну так, неровно читать. А на севернее где-то, не помню, или восточнее. Съемка простая, я там и увидел случайно. И вот память с тех пор заплетает узор полуночный. И кто явится тенью шурша, для меня и не тайна. Ветерок светлой прядкой волос все шалит потихоньку. Мама спит, а она, сидя рядом рассвет, встречает я честно не знаю, уместно писать похоронку. И она в свои шесть, что уже умерла, тоже не замечает. Кто-то смог отойти, но устало прилег на склоне. Пулемет, уж поверьте, вдогонку удачно режет. Там простое село, вряд ли думали об обороне. Тишина над горами их души в ладонях держит. Жалко, что до меня не успели вы с мамой добраться. Я бы точно тогда ни за что бы не дал в Тем, кто в эту войну не успел еще наиграться, Тем, кто осенью той мне ночами стреляли в спину. Я бы чай в котелке завою. Из коры, из тружек вишневых, Может быть, даже суп из травы. И сушеных придумал корок. И смешил бы рассказом о подвигах и непутевых. И на транспорт в Россию провел сквозь туманный и морг. Ни тогда, ни сейчас меня это не сильно качнуло. Нас таких не поймешь, раз под смертью уже ходили. Мне всегда двадцать два, тридцать лет не моих, — провели голова. Я в окопе замерзшем уже привыкал к могиле. И с тех пор горизонтов мне нет. До небес по листу пара строчек. Я давно там хожу, даже в ангелах вижу ровно. Я будто рядом. Ну здравствуй, мой ангелочек. И северней, и Восточный Никак не вспомню. Сильно. Есть такие моменты про популярность. Ну, знаешь, э, популярность она разная, но я популярный человек, да, я как бы так. Но самая крутая популярность у меня как раз, первый раз об этом говорю, ну, на эфире. В общем, несколько лет назад, не, недавно, у нас было сборище моих офицеров, моего выпуска. И я прилетел в Пермь. А один из моих друзей, Сергей Ковалев, он э, был бывший офицер украинской армии, он э, закончил там все дела свои, и он крымский сам, остался в Крыму, все нормально. И он ко мне, мы все встретились, и вы знаете, такая интересная вещь про популярность. Так вышло, что на воюющей Украине, много лет воюющей, говорят про то, среди определенного там, скажем, контингента офицеров, как я в 92-м году, откопав 290 снарядов в разрушенном бункере, в забытом, устроил свою личную, частную небольшую войну. Ну, сделал себе гранатомет. И чтобы враги, ну как враги, борцы за свободу не очень расслаблялись, я тричит, ну, в общем, я занимался. И про это, вот про это говорят на навоюющий много лет Украине, как я прикалывался в 90-м году, защищая нашу облупки, нашей базы, скажем так. Самостоятельно, да, сам себе командир. Но тем не менее, вот эта популярность, мои дорогие, вот это круто. Это покруче, чем где-нибудь в Центральном доме литератора, там, передачу вести или, Или там, там выступать, к примеру. Хотя Центральный дом литераторов – самая крутая площадка всего Советского Союза. Так что вот такой панк. А чем дело-то закончилось? Чем? Ну как, эвакуации меня уже. <laughs> в конце года, <говорит> да. Я вернулся домой за два дня перед Новым годом. И так получилось, что, когда я вернулся, я уже знал, что мой друг погиб, который в моем подъезде живет, да, Сергей. Друг моего детства. Он там же погиб, тоже где-то, по-моему, севернее немножко, чем мы были. Ну, в общем, ну, вот, как бы так. И вот соседка со мной живет до сих пор рядом. И она... Да, в общем, такие дела. Все сразу. Это никак, никогда не кончается. Это, знаете, вот, как у Шевчука, во война бывает первая, а после не кончается. Ну, у меня не было войны, это как бы даже стих такой есть. Я все-таки про смысл жизни, он как-то изменился. Мне нет, просто кажется, что нет. самое главное у человека это его дети. Да, точно. как вот в той песне там: "Мы будем петь голосами своих детей и голосами их детей". Вот у тебя есть дочь? Да, дочка Валерия Андреевна. Сколько лет 11. Валерия Андреевна. Андреевне? Одиннадцать лет. Одиннадцать лет Андреевне, да. Так. Расскажи что-нибудь о дочери. Вот про дочь никогда не слышала. Умница, красавица, отличница, не слушается на, свое, на своей волне, свой стиль восприятия, все. Папу не очень слушается, но я думаю, что она меня любит. Я ее тоже люблю. В общем, все классно. В общем, доказывать умеет тебе свою точку зрения? Или нет, нет, нет, она сливается сразу из... А, ладно, ну, грубо говоря, вот так. А, ладно, папа, мили твоя неделя, вся. Я лучше... Она сказала мне, что она помнит, как она в детстве еще в кроватке лежала. То есть все помнит за всеми. Ну и за мной тоже. Помнит. А Лев Николаевич Толстой помнит, как его пеленали. Не, это нормально. Ну, дело в том, что Андреевне это 11, и она помнит, как в детстве лежала. Вот такая тема. Ну, я думаю, что у тебя есть какие-то стихи, посвященные дочери или да, один... для дочери. Один стих, да, для... Он называется дочки. Угу. Давай послушаем с удовольствием. Ах, маленькая девочка, ты стоя у окна, Увидишь, как по ленточке плывет к тебе луна. Над темными долинами и звездочка зажглась, С туманами перинами кроватка зашталась ты нарисуешь солнышко Фломастером скользя На форточке, где стеклышко Куда залезть нельзя. И синими чернилами На небе корабли Над черными равнинами Повыше от земли. И в небеса дорогу И строчки облака. Там к твоему порогу Течет любви река. Так нежно. Угу. Ты еще... никогда не читал с Это первый время. раз читаю да. Это... Ну еще второе угу. Давай Он накроет шалью плечи Вытрет слезки рукавом Принесет вино и свечи На подносе золотом Он расскажет Тихо-тихо сказку Чтобы крепче спать Чтобы злое-злое Лихо не залезло под кровать Он поправит одеяло он напомнит про меня, Чтобы ты не забывала, Что без солнца нету дня. Проявляясь рифмой тонко, Словно волны кораблю, Белый ангел, как котенка, Принесет любовь мою. Тоже ей. Да, очень здорово. Очень здорово. Так трогательно. так да? Очень классно. А какая вообще у тебя самая любимая тема? Любовная лирика. Том, что... Да. Любовная лирика? Да, у меня. Нет, в смысле, вот, да, любовная да, лирика, да. да. Любовная лирика. Да, и в принципе, как бы она у меня разноплановая. Там разные ситуации по-разному воспринимаются. Есть более лирическая часть, а есть более наглая. Не, наглая больше нравится. Потому Почему? Что, ну, потому что когда ты рассказываешь что-то о любви. Так. Женщины должны что делать? Развешивать уши. Ухи. Конечно. Вот. А когда ты навязываешь точку зрения, рассказываешь что-то о любви или про любовь, женщины просто обязаны ухи развешивать, да, и в обморок, бац, и в лапу. Сразу же? Ну, где-то к середине стиха. Угу. Ну, там, ладно, скажу скромнее. Ко второй, третий. Я думаю, что лучше один раз услышать непосредственно само стихотворение, чем об этом сто раз. Ладно, по что Или не надо? Ну, какое-нибудь такое с напором он... и с наглостью. Ладно. Стих, который я тебе читал уже, и здесь я тоже его читал, но он классный. Называется Сиренада. «Серенада». Он что, совсем не понимает? Или совсем не хочет Понимать, что он своею глупой серенадой Всему району пятый день мешает спать, Она его совсем-совсем не любит И видела вчера в четвертый раз. А он все так же под балконом будет С вином, цветами и подарком про запас. А в окнах глупые соседи, Все смеялись, И глупый муж уже выскакивал с ружьем. Надежды тая синей Давным-давно расстались, Но он стоит опять, Как призрак под дождем, Но он стоит опять и плачет, задыхаясь. Его душа, как океан святой любви, Она парит вокруг, ее руки касаясь, Для всех волшебным маяком вдали. В его глазах ни пошлости, ни фальши, Нет страсти дикой, похоти огня. Ему не важно, что с ним будет дальше. И так же точно я люблю тебя очень люблю а, его состояние да. просто она нагуена да да да причем да причем да, этот самый меня за него критики пытались бормотать лишнее ой а почему там она ведь его не любит почему он приперся он трагическая фигура и он круче всех ему даже не важно что она там его не любит он пришел не к ней он пришел к себе к своей любви он ее так воспринимает да ты о лирическом герое конечно сейчас Чё? Прям разложил. А что ему париться-то? Он гений, если тоже. Может, его то... Да, и нормально, и там. Андрей, со скольких лет ты пишешь стихи? А, не знаю, как сказать, но я пишу их 8 лет. То есть ты стихи пишешь 9, только... Э, э, э, э, да, только 8 или 9 лет. <зас> Начиная во взрослом возрасте. Да, да. Ты всё. начал рифмовать слова? Нет, не рифмовать. Я написал... Э, меня попросила Светлана написать для нее стихотворение. Светлана, это моя супруга, и она попросила написать его именно так, чтобы... Ну, он сказал Андрей, никто мне не писал, я в передаче про это говорил. Никто никогда не писал. Я сел, написал, потом забыл, потом проснулся, написал его еще раз, и получилось то, что он реально крутое. А потом написал второе, а, на, на картонке написал, и отвез, вручил торжественно. Вот, а потом э, получилось так, что второе оказалось не хуже, третий не хуже, и я понял, что я ну, крут в этом вопросе. То есть в юности, в детстве не, ты ни, никогда, ни, не писал стихи, никогда ни разу. Но здесь жена просто так подошла и сказала, напиши да? мне стихотворение. Нет, Андрей, мне никто никогда. Не писал стихов. Ни никак... ничего не сменилось. Она тебе сказала, Андрей, напиши мне стихотворение, нет, нет, пожалуйста. Мы, нет, там другая тема. Мне никто никогда. Это важный элемент. Потому что мое стихотворение для нее было первым. Для меня и для нее. Это было первое стихотворение в ее жизни. Вот он, настоящий мужчина и завоеватель. Ну как Ну я не завоеватель. Стоять, да не, не надо завоевывать никого. Что вы, господи, это за нами должна вы бегать, кстати, бандой всей женской. Заснуться подобные. На там, эту тему мы, я думаю, еще подискутируем да, потом. Да, да там бежи, бежать, да, да, вернемся меня, давай например. к твоему творчеству. Значит, подошла Светлана, попросила написать стихотворение. Хорошо, потому что ей никто никогда не писал стихов. Ты справился с этой задачей. Ей понравилось? Кон оно крутое, реально. Оно, я просто не могу его сейчас читать, потому что слишком личное. Но ну, оно реально крутой. Ей супруге понравилось. Ну, У меня будет. вопрос. А ты как-то... Учился на творчестве каких-то других поэтов? Нет, не, ни в коем случае. Нельзя. Надо делать исключительно самому? Конечно. С нуля? Да. Ни у кого не учась? Ни у кого. А... Нельзя учиться. Вы понимаете, в чем дело? Если есть дар, а дар это даром, это ред, ред, редкое свойство, дорогие мои, учиться нельзя. Или рождают тебе строчки какого-то автора, крутого там классика, неважно кто он. Что-то, отклик какой-то. Вот тогда это надо брать. И брать в состояние. Но учиться нельзя. Понимаете, в чем дело? У, у нас очень много тех, кто учится. И получается, ну, мат ты все равно бы вырезала, но получается очень плохо. Потом получается посредственно. И потом снова плохо, снова посредственно, снова плохо, снова они не прыгнут выше своей потолка. А тут как раз каждый раз ты трогаешь небеса. — Царапаешь. — Царапаешь, да? — Да, да. выражение. Тогда у меня такой вопрос. Для тебя творчество твое — это прям искусство? — Искусство, да. Или это работа? — Нет, нет, То это есть искусство. ты садишься и а -а -а. понимаешь, что надо писать? — Нет. Дело в том, что у меня очень много черновиков. Когда я еду куда-то, в основном куда-то еду, да, что-то, ну, получается, послушай, да, по радио какую-нибудь хорошую песню, и это наводит... Некое вот это состояние, которое начинает творчество рождать. И если ты правильно его почувствовал, правильно пришли несколько фраз к тебе, сами по себе, не под ритм. Оттуда, из источника, просто нет, оттуда. Нет, просто нет, Просто пришли. Да. Просто пришли, да. И вдруг э, ты можешь э, сесть и просто коротко-коротко сделать такое, что невозможно просто в принципе. А откуда тогда они приходят? Не в знаю. Стихи? Не, они, нет, они не приходят, стихи. Просто когда появляется человек, ты его читаешь второй раз, третий, и ты это состояние снова чувствуешь. И ты уже, переписывая от руки, ну я в данном случае так делаю, да, когда вот приехали снимать про меня кино, мне тоже это объяснял. Я от руки переписываю, и стилистические погрешности сами начинают уходить. Получается, что здесь э, все очень просто. Ты всегда все пишешь от, от руки. руки. Когда готовишься к передаче, всегда все пишешь от руки, стихи пишешь от руки. Да. А mm -hmm. компьютер, современность. Зачем? современной технологии. Да, Ты ну ничего нафиг. не набираешь на компьютере? Нет. Потом я с телефона набираю в телефон, заношу это в базу данных стихи.ру. В, в общем, я, я член российских писателей, и, и в принципе, принципе, мне проще в этой среде авторов как как бы, находиться. Но так и получается, что нельзя не копировать, нельзя как-то по-другому относиться, как только к внутреннему своему состоянию, ни к чему, ни в какой среде литераторов, то получается, что ты сам себе командир, и ответственность перед тобой тоже есть. Но только у тебя одного. И получается, что ты можешь написать то, что никогда никто не переплюнет. Вот, вот реально никто. И дело даже не в том, что там, например, некоторые вещи, которые там, например, с той же войны, да, ну, которые не было. Но она как бы есть, что-то что такое, что сохранилось, сохранилось где-то там вот, зависло, там, но мне это повезло. Я воспринимаю то, что я как бы везунчик по жизни. Да. Получается, что, ну, все нормально. И, но ты можешь это состояние почувствовать. Особенность какое-то, ну, не состояние, это ощущение. Знаете, там всегда как будто свинец вокруг. разлить такой, знаете, взвесь свинца напряжения. И оно постоянно есть. И причем это, особенно когда то один. У нас просто, ну, скажем так, Герои были, в общем-то, одноразовые, и все время ты находишься один, в одиночестве в каком-то. И вокруг тебя только вот несколько где-то борцов там по зеленке шастают, которые прям радуют, да, но ты тоже как бы ждешь их. И получается, что вот это состояние обреченности, каждый раз обреченности, ты каждый раз, ну, заранее мертвый, да, ты убит, тебя уже нет. И выходя а, вот в ночь, в ту же, да, у меня стих есть, интересный один, про рассветы. Вот почему я а, как бы живу каждый день вот так. Сказали? Давай послушаем. Посвящается подполковнику Фролову, двум его дочерям и мне. А он, умирая, не мог говорить. И как попрощаться с любимой, не знал. Когда его жизни прозрачная нить Рвалась в облака от сидеющих скал. Его провожали на двадцать шестом Под восемь патронов на скромный салют. Я в ночь уходил с моим другом Саньком И думал, что завтра нас тоже убьют. Я думал, что утром девчонки его Останутся в мире, проснувшись в рассвет. И будут встречать две его одного. А вот у меня и жены еще нет. Он мертвый летел после дочек живых. Их раньше отправили, как им теперь. По блеску в глазах все читали моих, Что скоро открою небесную дверь. И транспорт взлетев, сделал круг для меня. На курсе ложась мне, Крылом покачал, что больше вот так не искала земле. И я, лейтенант, все рассветы встречал. Ну, ну просто, просто тут, ты, ты понимаешь, понимаешь, не получается, что ну, не все, все по-другому. Вообще а, а, и все круто. Вообще реально все круто. В чём рецепт? рецепт? Так, что все здорово и классно? Да нет, я резунчик, я же знаю. Раз... Ты позитивно настроенный или что? Да нет, нет. Ну как бы, понимаешь, когда вот, когда ты встречаешь рассвет, а думаешь, дум, дум, что уже все. все, Даже чемоданец не инфляции, ни одной деталью полетишь. Вот. У тебя вообще мир открывается. Особенно, что, понимаете, когда один, когда один, и никто не знает, как ты вот здесь умрешь сейчас. Или, или там как-то ну через там, 15, 15 минут или, э, или, или вообще не умруш или ну, вот, вот всю ночь я все я проверил я ухожу на свою скажем так позицию я, я все посмотрел, посмотрел все проверил и я жду и, и жду, жду, и жду. Иногда, и иногда я обхожу потихоньку все потихоньку все, потихоньку, все и в порядке и, и снова сижу жду на, на крыше намазанный на, на крыше сидел, ямором, ваном. голодный, трясет от голода руки. И тут вдруг одна скала начинает светиться. Одна в темноте. Она, она просто чуть выше других. Это волшебное действие. Потом вторая, потом, потом третье солнце встает. То есть здесь она, ну все другое. А ты уже как бы, ну не то, что там попрощался со всеми. Да, попрощался со всеми. Но здесь уже по-другому, у тебя нет ни надежды, ты просто это видишь, ты внутри этого всего. Или когда не попали. Знаете, когда пуля, она свистит, когда уже пролетела мимо головы. То есть здесь уже другое, другое, все другое. И ты спокойно к этому относишься, ну, надо. Потому что у меня в жизни пара-тройка вещей, которыми я буду гордиться до конца жизни. Да. Ну, не пара-тройка их больше. Но вот пятью вещами, шестью прям реально можно гордиться. Прям круто вообще. Существует ли тупик для человека, и существует ли тупик для поэта? Нет. В твоем сознании? Нету. нету. Дело в том, что ведь, смотрите, если ты правильно все делаешь, никогда не сдаешься то есть пауза обязательная, чтобы ты остановился, и была внутренняя и внешняя тишина, чтобы ты снова почувствовал это внутреннее состояние. Это состояние мира вокруг. Мир. Не войну, а вот именно мир. Когда вот все закончилось, ну, как бы, ну, я почему про войну говорю? Потому что здесь просто грани очень резкие. Это, как бы, все это знают, это все понятно. это... Да, резкие грани. Потому что, например, когда ты прилетаешь, ну вот просто вот вышел, да, рампа открылась, ты выходишь, ты еще вроде как там, а тебя, а ты уже здесь, да, и ты выходишь и все по-другому. Оборванность, оборванная форма, там эти ботинки разлезать, морда не бритая, там с этими вот следами, там никак не, со... они потому что мы сажи делали их керосиновые от коптилок. Ну она жирная, ну жирная, хорошая, да, да, не отмывается, но она зато как бы не раздражает кожу. Вот. И, в принципе, вот как бы... И, а ты вышел, и тут все другое. И тут прямо, ну, все другое. Еще какое-то время ходишь и оборачиваешься левое плечо там резким ну, вот этим. Что там? <плес> Кто здесь? <плес> какой <у> не <Винни> пуха <плес> Да, ну, в общем, примерно так. И ты это видишь по-другому. И вот когда это ты можешь почувствовать, эту грань, то ты можешь просто переключаться. Потому что, когда ты что-то что-то удивило, ты можешь это увидеть, и ты можешь это воспринять, и ты можешь про это написать тогда. Вот, да. Стих про пса. А ты женился тогда, когда уже пришел к мирной жизни? Нет, это было перед войной, это у меня второй брак. Mm -hmm. Вот. А, перед Чеченской войной а, я женился, по-моему, мне было 24-25 лет. Ну, у меня как бы такая тема. Ну, у нас прекрасные отношения с бывшей супругой, там все нормально. Для дочери и для супруги там все прекрасно у нас, да. Ну, как, нормально все, все отлично. И отношения хорошие. И, Это да, хорошо. и с, с семьей тоже хорошие отношения мои, да. Хорошо. Как ты считаешь, мужчина должен быть сентиментальным? Обязательно. Обязательно. А поэт? Обязательно вообще. Без этого никак? Да дело не в этом. Например, разозлился поэт, например... Ну, как Серега и на свою девушку, да. Гоняется за ней с ножом там по комнате. Или по кухне. Убью Гадину там, ну, гадина. Она что-то ему сказала или не сказала, или что-то там, она его как-то обидела чем-то. Невниманием, например, или друзьям, что сказала. Да. Там не пей, Серега, не шатайся на левом фланге, Серега. Ну, мало ли что. Ну, душ... Да, да оскорбила человека. Да. И Серега, он, он, к примеру, в душе у него все оборвалось, и он гоняется с ножом. Ну, занят, в общем. И потом. Он в горе, я уйду навсегда, ну, через пару дней как бы вернется, но навсегда там где-то, да, будет валяться, и заболеет, и из-за нее он может погибнуть. Заметили? Вот из-за нее, из-за ее такого отношения, неправильного к Сереге. Что она должна делать? Что они обычно делали, дамы Серегины? Они, Серега, вернись, прости, дуру грешную. Ну, вот примерно такая вот тема. И это правильно. Потому что Серега в этот момент искренне переживает. Он нажрался, да, лишнего перебрал, да. Но опять же, она была виновата. Кто будку не спрятал, в конце концов. Вот. Да. Да. А подфарничек можно и замазать, в принципе, да. Ну, косметика тоже как бы присутствует. И что получается? Серега остался дома, все прекрасно. Серега творит и открывает миры. Вот. Поэтому сентиментальность очень важный элемент любого поэта. Я смотрю, ты очень уважительно относишься к Сергею Есенину. Серега наш человек. Вообще. И... Ты хочешь сказать, ты не учился на его Нет, стихах? Нет, даже на его ошибках не учился. Не, не надо, не Но надо. ведь когда слушаешь твои стихи, то я думаю, что волей-неволей не только у меня, не Есть, только да. у ну, меня как бы. возникает сам по себе образ Мы с Серегой вот так Есерина. вообще с Серегой. Да. Александр да? Серега наш чел, он реальный. Серега наш человек. И не надо стесняться того, какой Серега был. Он великий, нормальный, реальный пацан. То есть вот, вот именно вот так, по-пацански. У тебя есть любимая вот ага, его цитата? Ага, есть. Давай. Я его недавно, кстати, недавно я услышал, он говорил, по-моему, это сказал он. Если можешь не писать, не пиши. Потому что если не можешь не писать, не пиши. А если ты должен писать и не можешь, вот просто вот тебя рвет изнутри, по-любому писать нужно. Это не выблеск. И не для того, чтобы там на тебя пальцем показывали там, и восхищались. Или ты даришь себя, или ты себя не даришь. Свой внутренний мир. Или даришь, или не даришь. Свой внутренний мир. Да. Давай поговорим про вдохновение. Что а. тебя вдохновляет? Не знаю. Наверное, что-то из прошлого. Наверное, что-то... Э -э я не могу сказать. Скорее всего, что-то какие-то из прошлого момента. Ну, вы знаете, вот э когда-то давно те же вот эти приключения, они для меня были не важны. Они сейчас для меня не очень важны. Но оказалось, что они важны многим людям. Что было со мной когда-то там, вы представляете, это важно для людей. Может, потому что так получается писать. Потому что я не люблю попсы военные. Никогда не любил. Это и тут и около... Ну, понимаете, ситуация в другом. Вот если ты когда-то, например, уже все решил, что тебе конец, и все равно делаешь, что ты должен делать, то ты э, это не надличностная ценность. Просто ты уже все. На небе. Одной ногой. Или небо тебе по колено становится. Мне как-то глаза позеленели, я тебе говорю. Нет. Mm -hmm. За 15 минут. Они были карии, как у моей мамы, как у моего брата. А потом так получилось, что нужно было один крутой подвиг совершить. Вообще а крутое, реально, за который горжусь и буду гордиться. А, Причем опять я был один, как обычно. И никто не знает, не узнает, как ты здесь умрешь. Это вот из этих тем. Но подвиг был совершен. Прямо. Очень крутой. А потом я решил побриться. Потому что, может, заросшая, Как-то не очень. А я стал бриться, смотрю, это на утро. А глаза, что-то не то. С глазами, прикинь, они позеленеее. Знаешь, вот осталось вокруг mm -hmm. карьи звездочка, а вокруг зеленая. А как это можно объяснить? Сильный стресс Да, я думаю, что не то, что стресс. Я просто должен был свои самые длинные 100 метров пройти пешком в полный рост с пистолетом. А там было пятеро с автоматами, могли полосу взорвать, собирались взрывать уже. И так вышло, что если сейчас они взорвут полосу, мы не вытащим беженцев. А так получилось, что я один как, знаете, вот такой вот <смех> одноразовый герой. И у меня автомата с собой нету. А они приехали как раз на Жигуляк, кстати, на «Шестерке», как сейчас помню. Темнота, но светила огромная луна. А там прозрачный возгар, всегда. Как прожектор. И я должен идти. И я один, вообще один. И они там стали уже долбить шув в полосе. Л ломами. Уже Вы выгрузили, выгрузили все там. там. А, я встал, я встал и иду к ним. Они остановились на меня смотрят, а мне надо было пройти 350 метров, прежде чем я выстрелил в них один раз. раз. А, а им уже можно. И вот они приготовились стрелять, смотрят на меня, я к, к ним ближе, ближе, ближе с пистолетом. Я, я уже достал патрон, туда, туда чтобы, когда они выстрелят, все равно в них раз. Попрощался с ними, и бетон и был мягкий под ногами. Под ногами. И я иду, и главное, главное такая вот погода, тишина, у нас светит полный прожектор, ни травинки, ни кусков не сгорел уже. Ну, падает, падает ракета. ракета. Она, Она всегда, всегда что-то подожжет. подожжет. Вот. Ну, сигнал. В общем, я иду ближе, ближе к ним, ближе. Они на меня смотрят, и вдруг... Знаешь, так не бывает вообще. Они забрасывают в багажник все свое добро, падают в машину, и в машину? сорвались. Да. И уезжают. Ну, так не бывает. Так не бывает. Я такой... Мне не верится, это, это в кино такого не может быть Это нигде не, не поверят Никто так не бывает Я достаю патрон, ну в смысле вытащу магазин Достал патрон, его нащупал, убираю и говорю, Почему? Ведь им проще меня выстрелить И все И дальше взорвать полосу Почему это? Поворачиваюсь А в одном из брошенных, у нас там вышка приводная была ну, Управление полетами Там когда-то был пулемет оно ну, открыто окном, и там отражается луна. Вы представляете, как будто свет горит. Если они в меня выстрелят, их из пулемета, они на, на ровной площадке нарубит в капусту. Они так думали. Вы прикиньте? ха ха таз полный. И я, короче, да. Да, ты везунчик. Нет, я не везунчик, я су супергерой. Супергерой. <сí <Delos> да, там я же не знал, что там... <сíけて><сíけて><сíけて> что так выйдет? Вот. В общем, я, как положено, супергерою. Надо супергерою рождому побить это. Начинаю бриться, и взгляд за что-то цепляется. Я не знаю, что со мной, но в зеркале, в зеркале что-то не то. И потом я увидел, что глаза позеленели. Прикинь. Ну, война и немца в городе. От сильного стресса. Ну да, просто там не, не стресс, наверное, это все-таки другая вещь. Говорят, что адреналин разрушает какие-то зоны мозга. Это изменение биохимии. Вот в таком в таком формате. Ну поэтому я это особо ничего и не боюсь. Я могу что-то постесняться, потому что скромный. Ну это да, мы Ой, знаем. да, я уже там заявлял. Да, Марина да, не знаем. верит, да. Уже... Нет, нет, нет, правда, скромный парень. А. Но свое возьмет. Ну, как крокодил. Какой твой девиз по жизни, скромный парень? Угу. У тебя должен быть какой-то такой да. дерзкий девиз. М -м, не шагом, назад, не шагу. Помнишь, я тебе рассказывал стих? М -м. Глупец называется. Давай. Один из моих самых любимых стихов. Послушали. Да, называется «Глупец». Я его читаю крутым джентльмены, которые, ну, в общем, наши. А я все равно против них выйду. Один, последний, не страшный, слабый. Как всегда, не подав ни намека, ни виду, Что самый, самый, самый нехрабрый. И сколько их будет, неважно снова, перчатку им в морды швырну, я умею. Толпа уже здесь, но она не готова, и точно сейчас ухмыльнуться успею. И буду глупо смотреться в поле, сжимая в руке поржавелую шпагу своей непривычно привычной роли. Крича себе молча Назад Ни шагу Здорово, о. я тоже у тебя очень люблю Это стихотворение Ну панк, что ж делать Очень. Расскажи, пожалуйста, о своих творческих планах у -у -у. Творческие планы Да 19 числа приезжает Ираида Саяпина Из Вязьмы Откуда-то Ну вот, в общем, с тундры Приезжает Ираида Саяпина И мы с ней и с Натальей Владей, и с э, Дарьей Александровой проводим в Доме офицеров крутой концерт. А потом чаепитие со сплетнями в другом уже месте. И тоже крутой концерт. Это на 19 Потому что арт-субботы самые классные форматы. После этого 3 марта я в Центральном Доме Литератора буду вести программу. А, тоже, ну она будет посвящена 8 марта. В общем, девушке, женщины там. Вашей шайки, в общем, женской. И это ближайшие. И все равно все субботы будут заняты у нас нормальными выступлениями. Очень много моих друзей, даже Дина Бахтеева, эм, Алефтина Фирсова, Ты а, все Марина. перечисляешь, это все люди твоего учения. Да да да, да, да, да, да. Они предложили очень хороший крутой формат, и мы его будем разрабатывать, когда это стихотворение классика. Читается сначала, а потом будет читаться ну, стихотворение автора. Да? То есть что навеяло, что как... Это получилось очень круто, это получилось реально здорово. И что самое крутое, то, что стихотворение классиков по уровню не хуже и не лучше, чем стихотворение моих друзей. Они такие же крутые. Так что все как должно быть. В общем, развелось, не зря начало называется. Здорово. Да. Угу. Как ты оцениваешь? Литературное движение, которое ты возглавляешь и являешься председателем, какое влияние оказывает на социальную сферу жизни в нашем городском округе? Мы стали подтягивать очень много людей к себе. Людей не просто творческих, а людей одаренных и творческих. И это очень здорово. У нас больше ста человек авторов и всего и ну по списочному составу причем. Более, ну там, раз, разноплановые люди, а, кто-то более активный, кто-то менее активный, но тем не менее, часто или редко они с нами встречаются, выступают. И в, в клубном движении больше 250 человек. Нас поддерживает много людей, и комитет культуры, нас поддерживает клуб «Титан», в том числе «Люберецкие качки», да. Я там занимаюсь, да, и в виде примера начал заниматься, и вот туда молодежь вытаскивать нашу клубную. То есть все нормально мы занимаемся скажем так сохранением традиций наших через связь поколений как и ребята кстати с титана Да, выбор титан молодцы у них там такая атмосфера все у них классно и у нас тоже все классно в клубном движении и развитие будет очень крутое и дальше ко мне очень часто обращаются люди познакомиться почитать что-то еще некоторым я ну, крутым например Хорошим исполнителем я как бы пишу тексты песен. Есть и такие моменты. Но здесь это как бы в следующих пере передачах это дело. Тем более, может быть, пригласимы они споют. Да? Конечно. О, Конечно, все возможно. Угу. Спасибо, Андрей, тебе за сегодняшнюю нашу беседу. Было здорово. Я о тебе узнала много нового. Э, ты очень интересная личность. Атмосфера. Сегодня у нас в гостях был председатель Клуба городских поэтов «Старый кот» Андрей Баден. Андрей Бабин, очень классный парень. Андрей, спасибо тебе большое, было здорово. Спасибо, Рода. Всего доброго, наши уважаемые радиослушатели. До свидания. Счастливо, увидимся и услышимся.